Самая серьезная измена Вовсе не та, Когда случается секс Где-то на стороне Самая большая измена Это когда человек Спит с одним А думает о другом И неизвестно еще Кому он больше изменяет Тому с кем спит Или тому о ком думает В любом случае Измена это прежде всего самому себе, себе и своему сердцу.